друзья всем привет сегодня короткое видео про т-образный раскол камушки которые можно так расколоть встречаются нечасто, но когда они встречаются зачастую колются неправильно вот смотрите я надеюсь так видно камни которые можно так расколоть как правило имеют прямоугольную форму такие блокоподобные вот вы видите здесь камень с практически прямоугольными формами ну для камня естественно вот если мы на него посмотрим внимательно мы увидим что вот здесь вот какие-то сколы внутренние углы то есть потенциально он колется вот так вот здесь вот даже ну хорошо видно вот как пошла бы трещина если бы мы его просто напополам кололи вот но также, если посмотреть сверху, видно, что он вытянут сверху вниз. То есть вот эта параллельная грань и вот эта параллельная грань. Соответственно, что мы делаем? Нам нужно два клина. Мы находим как бы пересечение вот этой трещины поперечной и отмеряем посередине продольно линия раздвигают камень так весь прикол в том что надо только два клина почему два один обязательно вбит в пересечении второй задает направление и таким образом с такого вот камня всего двумя отверстиями и двумя клинями мы получаем три практически прямоугольных блока Друзья, ну вот у нас получилось три таких блокообразных кусочка. Где-то 40 на 40, но один более вытянутый получился. Где-то 50 на 30. Всего два клина. Ну вот, такое короткое видео про Т-образный раскол. Раскалывайте камни правильно. Надеюсь, будет полезно вам. Если остались вопросы, пишите. Обязательно отвечу. Всем пока!